но остальные считают, что достаточно и одного ввода пароля. Если вы хотите убрать экран приветствия на вашем компьютере, дальше в видео я покажу несколько несложных способов, как это сделать, и вы сможете запустить компьютер без лишних элементов, сразу приступив к работе. Как убрать экран приветствия? В первом случае нужно открыть редактор локальной групповой политики, для этого на клавиатуре нажмите сочетание клавиш Windows R и в открывшемся окне введите gpid.msc или кликните правой кнопкой мыши по меню «Пуск» и здесь выберите «Выполнить». В открывшемся окне редактора локальной групповой политики перейдите во вкладку «Административные шаблоны», «Панель управления», «Персонализация». Здесь откройте запрет отображения экраноблокировки двойным щелчком мыши и установите отметку напротив «Включено», а затем нажмите «ОК». Для проверки, сработал ли данный способ, на клавиатуре нажмите сочетание клавиш «Windows Plus L». Если в результате сразу отображается экран пароля, значит все получилось. Если же первый способ не сработал, то попробуйте отключить экран приветствия через редактор реестра. Для этого откройте окно «Выполнить» и здесь введите «Rec-Edit». В левом меню перейдите по следующему пути. При отсутствии подраздела «Personalization» создайте его, нажав правой кнопкой мыши по разделу «Windows» и выбрав соответствующий пункт контекстного меню. в правой части окна переведите курсор на пустое поле и нажмите на правую кнопку мыши, выберите пункт «Создать параметр DWORD32» переименуйте его в «NoVlogScreen», щелкните по нему два раза и в значении укажите единицу, а затем нажмите ОК. Проверьте работоспособность этого метода используя клавиши Windows Plus L. При желании вы также можете отключить фоновое изображение на экране входа в систему. Для этого откройте Параметры, Персонализация или правой кнопкой мыши по рабочему столу Персонализации. В разделе Экран блокировки выключите показывать на экране входа фоновый рисунок экрана блокировки, переведя ползунок в соответствующее положение. Чтобы убрать фон при входе в систему с помощью реестра, перейдите по следующему пути. Здесь создайте параметр DeWord32 бита, присвойте ему имя Disable Background Image и укажите в качестве значения единицу. Если же вы хотите убрать не только экран приветствия, но и настроить автоматический вход в систему без каких-либо паролей, то вам потребуется отключить экран блокировки. Чтобы это сделать нужно убрать пароль для учетной записи. Не забудьте также убрать пин-код, если он есть. Для этого откройте Параметры, Учетные записи, Параметры входа и здесь удалите существующий пин, детальнее как убрать пароль. Смотрите в другом нашем видео. Ссылка в описании. Для быстрой смены пароли пользователя в окне Выполнить введите следующую команду netplviz И здесь уберите отметку напротив Требовать вот имени пользователя и пароля. Как удалить экран блокировки в Windows 10? Экран блокировки представляет собой приложение, находящееся в папке c-windows-system-apps. И его вполне можно удалить. Но не спешите это делать, Windows 10 не будет показывать каких-либо беспокойств при отсутствии экраноблокировки, а просто перестанет его показывать. Место удаления, на всякий случай, чтобы легко можно было вернуть все первоначальный вид, я рекомендую просто приименовать эту папку. Добавлю какой-либо символ Q имени. Для этого понадобятся права администратора. Этого достаточно для того, чтобы экран блокировки больше не отображался. Также Вы можете изменить аватар пользователя на экране входа в систему. Для этого откройте параметры Учетные записи Ваши данные. В разделе Создать аватар нажмите Выберите один элемент и укажите путь фото, если устройство оснащено камерой выберите камера и сделайте свой снимок, если вам необходимо удалить этот аватар, откройте проводник на панели задач, если вы не видите проводник на панели задач нажмите кнопку пуск и введите проводник или нажмите сочетание клавиш Windows плюс Е, e. перейдите по следующему пути Вместо your name укажите имя вашей отчетной записи. Если вам не удается найти папку Updata в проводнике она может быть скрыта. Выберите параметр вид и установите флажок рядом с пунктом скрытые элементы, чтобы отобразить все элементы в папке. Здесь удалите аватар, который больше не хотите использовать. Для изменения фона откройте параметры. Персонализация. Затем откройте подраздел «Экран блокировки», в меню слева во вкладке «Фон» поменяйте вариант «Windows интересный на «Фото» или Слайдшоу. это если вы хотите демонстрировать не одну картинку на экране приветствия, а несколько. Если во вкладке «Фон» установить фото, вы сможете указать конкретную картинку для экрана блокировки выбрать одну из предложенных Windows по умолчанию, либо же загрузить свою. Далее, в этом же подразделе, чуть ниже, рекомендую отключить показ шуток и фактов, и включить опцию «Показывать на грани входа фоновый рисунок экрана блокировки». Собственно, это и все, что требовалось сделать. Чтобы проверить, как выглядит установленный фон, не обязательно перезагружать компьютер. Достаточно нажать сочетание клавиш «Windows Plus L».